Я говорю, Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не могу» или «Не хочу». Мы часто находим массу отговорок, когда нас кто-то о чем-то просит или нам куда-то нужно пойти, сделать для себя или для других. Мы говорим, не могу, нет времени. Я это не умею, я об этом ничего не знаю, не сейчас, приболел, занят и так далее. Мы отказываем, когда нас просят о помощи. Мы отказываем, когда нужно что-то сделать. Но самое удивительное, что мы отказываем даже себе, когда мы что-то хотим. Вплоть до безумных простых вещей. Поднять попу с дивана, чтобы где-то на стуле или с пола поднять упавший пульт от телевизора. Это уже вершина лени. Еще вершина лени, когда лень за собой ухаживать, лень сходить в душ, лень приготовить себе поесть просто подходим к холодильнику, Вяло, шорхая тапками, попом, достаем то, что видим, грызем, ложим назад, либо съедаем, хлопаем холодильником и опять отправляемся на диван или на лавочку. Это уже начало конца. Если вы до этого не дошли, и даже если дошли, начинайте наконец осознавать, что все делается с самых простых вещей. Перестаньте прежде всего лгать. Вы не, не можете, вы не хотите. Вас просят что-то сделать, вы находите причину не сделать. Вы не хотите. Вам нужно приготовить поесть. Вы этого не делаете. Вам не больно, вам не плохо, вы не хотите. Вам нужно идти на работу, вас все заставляют, подгоняют, упрашивают, а вы не идете. Нет никаких причин. Есть только одна, вы не хотите. Вам это не нужно. Друзья, знакомые, родственники о чем-то просят, вы не делаете, вы не хотите. Вы даже для себя не делайте, потому что не хотите, потому что не готовы, потому что вам это не нужно. Вы недостаточно мотивированы этим. Вы недостаточно верите в то, что вам это нужно. Вы настолько размякли, вы настолько стали ленивы, что вам уже ничего не нужно. Начните с малого. Перестаньте себя врать. Признайтесь в том, что мне это не нужно. Я сейчас этого делать просто не хочу, поэтому я и говорю «не могу». Не умею, нет времени, не мое. Устал, болит голова, мне плохо, заболел. Мне пора куда-то и так далее. Десятки просто нелепых отговорок. И все ради того, чтобы не делать то, что нужно сделать сейчас. Сегодня вы не пойдете на работу, завтра вы не поможете близкому человеку, послезавтра вы не сделаете что-то для себя очень важное в жизни и будете всю жизнь сидеть где-нибудь на пивном баре, либо на ладке, либо у телевизора, отъедать пузо. Вам нужно... Заниматься спортом, но вы себе в этом отказываете. Вы говорите, завтра, завтра, и вот уже третий, пятый будет завтра. Пуза растет, одышка растет, болезни прибавляется. Выходите к врачу, но не ходите на пробежку и на спортивный зал, под открытым небом или где-нибудь в тренажерном. Постоянно говоря одно и то же. Завтра, как-нибудь, с понедельника. То с весны, то с лета, то с зимы. То нет формы спортивной, то кроссовок нет, то работа, то дела. Опять масса причин, а время не ждет, время уходит. Вы теряете драгоценные дни, месяцы, недели, лишь потому, что вы ленитесь. Это обычная лень, вы просто не желаете. Вот когда вы поймете, что нужно начинать с малого, вот тогда вы начнете делать. Прежде всего, начните за собой ухаживать. Начните делать маленькие вещи, самые простые. Уберите на рабочем столе, на рабочем столе компьютер, в выдвижном ящике своей тумбочке, с кровати, с обуви. Перемойте, перечистите в доме все. Самое мелкое, самое простое, самое примитивное. И заставляйте себя простым движением. Не думайте о том, что вы делаете. Просто делайте, как робот. Встали, пошли и сделали. Вам нужно в туалет? Вы же идете. Вам нужно есть? Вы же в конце концов идете есть. Еле-еле волоча ноги, а кто-то в припрыжку. Вы идете. Так всегда. Постепенно вы прирубнете ко всему. За неделю за месяц, кто-то за год. Кто-то раньше, кто-то позже, но вы привыкнете и поймете, как кайфово. Делать и не думать. Вам нужно пылесосить. Вы начинаете думать, о боже, сколько времени сейчас пройдет. Он гудит, мне по делам. Я в споте, нанюхай пыли и так далее. Это отговорки. А вы просто тупо включили пылесос, пылесосьте и отвлекитесь чем-нибудь другим. Слушайте музыку. Пойте. Все, что смотрите в окно. Но двигайтесь и пылесосьте. Не останавливайтесь ни на миг. Это работает. Поверьте, я знаю. У миллиардов людей это работает. Вы не первый, не вы последний. Но перестаньте врать себе и людям. Признавайте себе честно. Я не сделал, потому что не хотел. Потому что ленился. Это бедные духовные люди. Очень ленивые. Абсолютно без перспектив. Их никто не уважает. Они без себя, в принципе, не уважают. Очнитесь. Начните делать. хоть что-то с малого. И постепенно, я вам это обещаю, вы добьетесь всего, научившись сделать первый шажок с себя.